И снова всем привет сегодня я расскажу и покажу вот этот китайский кроссовый шлем который был куплен на алиэкспрессе за 52 доллара а суть видео стоит ли покупать этот шлем если купили то куда можно его применить этот шлем шлем как видите очень симпатичный глянцевый глянцевая черная краска вот он весь такой красивый сделан раскрашен монстр скул кэнди и так далее стоит ли брать такие шлемы в китае или покупать Более дорогие здесь в России Мотомагазины ну, Вот я покажу сейчас Что он из себя представляет А вы для себя уже решите Сам шлем сделан из Обычного АБС пластика Об этом и на сайте продавца написано Это ABS пластик Это не термопластик Из которого делаются а Более дорогие шлемы фирменные Не какой-то Значит, другой материал, более продвинутый, это АБС-пластик. Чем он отличается от термопластика, например? Тем, что при достаточно сильном ударе он расколется. Он просто расколется. Поэтому, исходя из этого, надо планировать использование этого шлема. То есть его можно использовать, но в таких местах где вы точно знаете что головой очень сильно а, у вас не будет возможности удариться то есть может быть это какой-то а, мототриал а, даже не мототриал а велотриал а, с какой на, на небольших скоростях может быть а, какие-то а, начальные уроки а, вождения на небольшой скорости на мопеде на скутере вот имеются, как и на всех кроссовых фремах, вентиляционные отверстия здесь подбородки. оно не закрывается, не открывается, оно вот тут просто есть, то есть всегда открыто по умолчанию. и все, в общем-то, здесь вот по бокам тоже типа отверстия, но они такие выходные здесь это декоративное отверстие по бокам сзади вот это отверстие тоже скорее всего декоративное поэтому о какой-то хорошей вентиляции в этом шлеме говорить не приходится я в нем ездил а голова потеет сильно просто волосы насквозь мокрые когда его снимаешь после каких-то покатушек также вот здесь, обычно у фирменных шлемов, вот в этом месте, тоже идут выпускные отверстия воздухозаборника, то есть воздух идет на очки. Тут нет ничего, тут пенопласт обтянутый сеткой. Да, о пенопласте. Здесь внутри... Сейчас я сниму, покажу, что снимается. Пенопласт. обычный белый, такой плотный, упаковочный пенопласт. Вот щеку я отстегнул. Вот пластик этот, видно его. Толщина этого пластика. Это задняя часть не отстегивается, она намертва. Вот это тоже ничего не отстегивается. То есть подстежку здесь снять, а, чтобы постирать невозможно. Вот он, белый пластик. Белый пенопласт, даже не пластика, пенопласт, вот он, видите его. То есть внутри пенопласт. В фирменных шлемах тоже пенопласт, но немножко друг, другого свойства, он черный. Я думаю, он имеет другие характеристики. Вот вторая щека, то есть вот вся конструкция шлема. Все, довольно. Просто застежка. Застежка такая быстро застегивающаяся. Ну, но а, лямочки для быстрого съема нету. Как это бывает на других шлемах. То есть вот у где красная это защелка. Еще бывает такая лямочка, ее дергаешь и она отстегивается здесь это надо делать пальцем тянуть чтобы расстегнуть в перчатках вот эту штуку очень сложно зацепить очень сложно реально надо снять перчатки чтобы а, снять шлем она мелкая была бы веревочка а, с быстрой растяжкой проблем бы не было материал. Пенопласт. Вот он мягче гораздо. Я специально щупал черный пенопласт на фирменном шлеме на стелс. Вот он там плотнее. А этот обычный упаковочный пенопласт. Он продавливается пальцем. Поэтому еще раз говорю, эти шлемы можно использовать только для таких поездок, где вы гарантированно знаете, что не будет никак, никаких более менее сильных ударов головой, даже потенциально но ну, вот есть такая фишка, что козырек тут по высоте регулируется тут вот козырьком фиксатор крутилка такая, барашек и вот его можно вот как-то подвигать на какое-то расстояние небольшое в рамках ползунка ну вот в общем-то, об этом шлеме больше сказать нечего. Скажу, что он красивый, он легкий, он существенно легче, чем шлем с нормальной защитой, сертифицированный. Кстати, вот здесь о сертификации китайцы хотя бы в этом не обманывают, они не пишут, что шлем имеет какой-то сертификат европейский, просто пишут DOT. На многих шлемах, если вы покупаете, сразу смотрите с задней части вот здесь а, информация о сертификате безопасности если здесь нет какого-нибудь там обычно называть начиная с там ЕН две буквы а, никакой информации о сертификации то значит шлем этот уже использует нужно с опаской ну а на китайских не сертифицирован просто DOT пишет и все не скажу что шлем плохой но должно быть свое место использования шлем красивый, не тяжелый но товарищи, но о его недостатках я уже рассказал в следующем обзоре я вам покажу фирменный шлем стелс 435 со стеклом со встроенным всем пока